Бисмиллахи рахмани рахим, альхамду лиллахи рабил аламин аля ашрафи Мухаммад алейкум Сегодня мы будем проходить с вами букву Та Это буква Та Буква Та Она пишется как буква Ба Только две точки у нее Наверху пишутся. У буквы БА точка писалась внизу одна, а у буквы ТА две точки. И слово ТУФАХОН, что означает яблоко, оно начинается с буквы ТА. ТА. Это буква ТА. Буква ТА. ТУФАХОН Туфахон это буква то начинается с буквы то яблоко Туфахон он есть так давайте посмотрим как пишется буква то буква то значит ставим мы карандаш свой на один из кончиков правый кончик и опускаем и заканчиваем на левом кончике этой буквы. И две точки наверху. Две точки наверху. Есть. Так, дальше. Буква ТА с фатхой мы будем читать как ТА. Мягкая будем читать ТА. Фатха и буква ТА. Буква ТА и ФАТХА будет, будем читать как ТА. Далее. Буква ТА и КЯСРА. Буква ТА и КЯСРА. КЯСРА мы читаем КЯСРУ как И. И буква ТА и И получаем ТИ. ТА ТИ. Далее, буква ТА с домой. Домма это у нас запятая, Домма она читается как У, и буква ТА вместе с ДОММОЙ получается ТУ, ТУ, ТА, ТИ, ТУ. Далее, вот этот кругляшок. Мы его называем СУКУН. СУКУН, он не дает никакого звука. Он, наоборот, задерживает букву ТА, и она ничего не может сделать. Она никуда не может двинуться. И просто будем читать как Т. т». Значит, ТА с СУКУНом будет читаться как Т. т». ТА с ФАТХАЙ ТА. ТА с ФАТХАЙ ТА. та, с фатхой «та" читаем та с домой ту та с домой ту та с кясрой ти ти и даже слово тин инжир тин как раз будет начинаться с буквой та и кясрой. та с кясрой ти Как я сказал, туфахон это яблоко. Значит, яблоко будет писаться с буквой та, и над буквой та будет домма стоять. Туфахон. Туфахон яблоко. Ту. Та с домой. Ту. Та с сукуном. Т. Та с кесрой. Ти. Та с фатхой. Та. Ту. Т. Ти. Та. Смотрите, сколько у нас получается уже букв с разными огласовками. Туфахон, мы сказали, это яблоко. Значит, Та с домой. Та с доммой. Теперь посмотрим, как пишется буква Та. Буква Та, как буква Ба. Она любит соединяться и влево, и вправо. Значит, если к ней придет соединение с Вправо или слева а она соединяется с удовольствием и говорит, давайте, давайте, давайте соединяться. Я буду, буду соединяться. Я готова дружить со всеми. И у нас получится вот такая вот буква. Буква ТА, и у нее соединение есть. Влево и вправо. Влево и вправо. Смотрите, это буква «та» в начале. Она дает соединение влево. Присоединяйтесь ко мне, кто хочет. Дальше буква «та» в конце. То же самое дает соединение говорит «я присоединяюсь». Я присоединяюсь. Значит, это у нас «та» в начале слова. Вот это «та» в серединке слова. И вот это «та» в конце слова теперь вы знаете как пишется буква та как она произносится как она читается с огласовками с фатхой с кясрой, с доммой и с сукуном, и вы знаете как она пишется теперь баракаллау фикум на э, наша задача сейчас пройти весь алфавит все буквы а потом мы будем уже складывать складывать слова уже на других уроках, по Курану, по хадисам мы уже будем просто складывать эти все буквы и будем сразу же учиться читать и писать. Бара куму куму хайра -джаза". Ну и немного рекламы. Полезная литература для всех. Тафсиры, хадисы, толкования, вплоть до толкования снов. Этикеты Никяха, прокосочетание и многое-многое-многое другое. Ссылка внизу под видео, а также в Казани есть оздоровительный центр, который оздоровительный центр, который предлагает различные масла и травы. Тоже ссылка внизу под этим видео.